Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Лоскович, сегодня мы поговорим о инструменте, есть у нас уровень Bosch, модель DNM120, вот. случилась у нас такая проблема, что стала заедать кнопку выключения, вот. то бишь он во включенном режиме все время находится, вот. приходится вынимать батарейку вот. для того, чтобы его выключить, чтобы батарейку не высаживала. Вот. мне уровень этот очень нравится моему коллеге не очень предпочитает он Адовский вот. данный уровень э, на данный момент стоит порядка 150 долларов вот. э, показывает он до десятых примерно как сейчас вот. если перебат меньше чем э, десятый, показывает 0,05 сотых вот. больше у него значений нет, допустим, как в Адовский, прям до сотых там 0,01 показывает вот, нужно его сейчас еще будет откалибровать вот, И перейдем к сути Что нам потребуется для ремонта данного уровня Чтобы сделать так, чтобы кнопочка у нас работала и выключалась Понадобится нам отверточка Маленькая Набор инструмента э, мелкого То есть раньше как инструмент Наборчик был куплен для ремонта отверточек о, Ремонта мобильников вот, э, Очень хорошо, кстати, себя оправдал вот приступим что мы делаем вот здесь у нас такие два пазика есть для того чтобы достать батареечку батарейка у нас крона идет вот, разбираем дальше переходим звездочку наборчика магнитная головка кстати раскручиваем вообще проблема, почему так получилось в последнее время мы часто этот уровень используем как правило можно сказать где-то что-то под и и так далее. Раньше была основной это укладка плитки, вот, где он применялся, но сейчас вот почему-то мы его решили немножко загрязнить. Вот. Защитная такая бумажка, чтобы пыль у нас не летела. чек откручиваем. Вот видим следы эксплуатации. Вот у нас видно, что на платье протекала, видно где-то зашла вода. Вот остатки это желательно будет убрать. Мы это уберем. Мы вот там все почистим. Вот, что мы видим, корень нашей проблемы все кнопочки у нас забились песком цементом, раствором всем чем только можно вот поэтому кнопочка у нас не нажималась точнее она нажималась, но результата никакого не давала сейчас мы это дело все вычистим протрем, почистим вот и будем собирать Итак, так собрали мы наш уровень Вот хотел вам показать как он показывает до вот такое значение вот И здесь у нас есть по бокам на экране стрелочки которые показывают что нужно сделать для того чтобы выйти в ноль нам здесь нужно либо эту форму принять либо эту опустить вот допустим я здесь подложил вот у нас ноль и теперь нам остается ставить батарейку в сам уровень и откалибровать его. Все, всем удачи, покупайте хороший инструмент и будет у вас качественный ремонт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.